Приветствую вас, друзья, в эфире канал Субъективное мнение эритических людей и программа «Что делать?» и я, ее ведущий Алексей Ладный. Сегодня я хотел бы поговорить о рейтингах власти, а в частности, о высоких рейтингах власти 60, 80, 90%. Что это такое, о чем это говорит? В частности, вот у нас сейчас президент Российской Федерации там какой-то невероятный рейтинг, чуть не 86%. На выборах он там набирает очень большие цифры за 50%. Вообще, о чем это говорит и к чему это на самом деле приводит? Сподвигло меня сделать эту программу то, что произошло в Зимбабве, а именно отстранение от власти президента Мугаба, который находился на вершине политической с 1980 -го года. Но надо сказать, что он, в общем-то, сделал достаточно большие социальные перемены. В своей стране ну в общем то все скатилось в общем, к таким интересным вещам когда его супруга заявляла о том что если даже труп мугабы будет выставлен на выборы в любом случае он победит как президент в общем то о чем говорит рейтинг западнебесный рейтинг 80 90 процентов во первых это говорит о том что в стране к сожалению в этой стране где такие рейтинги Безусловно, тоталитаризм. Что в Зимбабве, что в Российской Федерации, тоталитарные режимы. Чем вообще говоря, кроме рейтингов, характеризует себя тоталитарный режим? Тоталитарный режим себя характеризует, первое, это узурпацией информации. То есть узурпацией мнения, узурпацией взглядов на вещи. То есть существует как бы... Взгляд, идиома, который представляет власть, все остальные взгляды и система мнений является как бы вне закона. Они в лучшем случае просто замалчиваются или высмеиваются, в худшем случае вообще преследуются. Что в Зимпабве, что в Российской Федерации, в общем-то это происходит одинаково. Затем после узурпации информации происходит узурпация ресурсов, материальных ресурсов, финансовых ресурсов. То есть они все плавно притекают к какому-то одному центру, который представляет как раз центр информационный. И в конечном итоге это узурпация власти. Но надо сказать, что все тоталитарные режимы, они очень противоестественны. И все они кончают абсолютно одинаково, они кончают полным крахом, они кончают тем, что все те, кто вчера клялся и божился, что они любят и готовы защищать этот режим до последнего вздоха, они в общем -то, вдруг неожиданно перебываются, надевают на себя совершенно другие политические туфельки и в отказываются от того, что говорили вчера. Мы прекрасно это проходили в 1991 году, когда после всенародной поддержки КПСС, после того, как миллионы людей входили в состав Коммунистической партии, после объявления Ельциным в 1991 году КПСС вне закона, фактического запрещения тогда краткосрочного, все, в общем-то, тут же отказались, все вдруг, вдруг стали демократами, все стали приспосабливаться к жизни и каким-то образом перестраивать свои идеи на совершенно противоположные тем, которые они вчера представляли, озвучивали, навязывали. То же самое произошло в Зимбабве. В 2015 году рейтинг Мугабы был 90%. В 2016 году он поставил памятник сам себе. Единственный аэропорт был переименован именем Мугабы. То есть все народная поддержка. И вдруг военные запирают его под домашним арестом, выступают по телевидению с каким-то заявлением, и мы не видим никого. Никто не выходит его поддерживать. Тоталитарный режим, он противоестественен. Он противоестественен самой природе. Потому что в природе никогда не бывает превалирования какого-то одного вида над всеми остальными. Природа всегда многообразна, и в этом ее прелесть. И в этом не только ее прелесть, а в этом заложен ключевая основа. Устойчивости природной системы. То есть, когда множество видов предлагает свой способ выживания, свой способ приспособления к окружающему среде, свой способ взаимодействия, тогда природная система в состоянии жить. И в природе не бывает, что когда какой-то вид занимает 20-30% ниши, в этом случае природная система будет просто схлопана. Она просто... Будет уничтожено, и поэтому всегда идет конкуренция, поэтому всегда идет взаимодействие систем, внутри системы, то же самое и в общественной, в социальной системе. Если идет, как я уже говорил выше, узурпация на информацию, узурпация на идею, узурпация на мнение, когда любое мнение, которое противоречит официальному мнению. Оно высмеивается, либо замалчивается, либо преследуется. Это первый признак тоталитарного государства. И в конечном итоге общество очень тяжело, очень болезненно всегда расплачивается за тоталитаризм. Про власть я вообще молчу, власть всегда заканчивает очень плохо. Вспомните, как император Николай II на пике своей славы в 1914 году имел всенародную поддержку, какие-то невероятные рейтинги. Рейтингов тогда не было, но поддержка была невероятная. Но вдруг в 1918 году его расстреливают вместе со всей семьей, и никто не выходит возмущаться. То есть личная трагедия власти в тоталитарном режиме, она неизбежна. Но и общество всегда очень тяжело расплачивается за тоталитаризм, в котором оно находится. То же самое произошло... И в конце падения Советского Союза, конечно же, Советский Союз это представитель общественной системы тоталитарной. Одна идея превалировала, все остальные идеи были как минимум вражеские. И в 1991 году Ельцин фактически запрещает коммунистическую партию и где-то многомиллионная коммунистическая партия. Почему она не выходит? Почему люди не требуют восстановления легитимности КПСС? Вот то потом, правда, это было сделано, но я вообще говоря, считаю, что нынешняя коммунистическая партия Российской Федерации ничего общего с идеями коммунизма на самом деле не имеет. Это мое оценочное мнение, и потому что это субъективное мнение религиозных людей. Или, например, история со Сталином. В 1953 году сотни тысяч людей давят друг друга на похоронах, плачут за родину, за Сталина, кричали люди во время Великой Отечественной войны. И вдруг приходит некто Хрущев, говорит, что Сталин представлял некий культ личности, фактически заявляет о том, что государство было тоталитарное, никто не пришел, никто не сказал, что мы хотим возвратить Светлое имя Сталина к жизни. То есть все прошло тихо и гладко. То же самое произошло сейчас в Зимбабве. Никто не вышел. Тысячи людей, которые вчера говорили, что они готовы до последнего дыхания защищать режим Мугабе, тихо сидят дома. И сейчас в Зимбабве провести опрос, я думаю, там рейтинг Мугабе не наберет и 10%. То есть почему существуют некие такие территории, где очень большое, очень большое такое движение в сторону тоталитаризма. То есть всегда вот эти территории с этим населением скатываются к тоталитаризму. Я считаю, что это зарыто в неком таком психическом способе приспособления, неком таком психическом способе приспособления к окружающей среде, к социальной общественности, -соци... к окружающей среде, это проявление лояльности к власти. То есть любая власть, которая сейчас является являет собой силу, люди к ней проявляют легитимность. Как только эта власть объявляется не властью, люди совершенно спокойно перебываются в другие ботинки, перебываются в другие политические туфельки и начинают петь совершенно другие песни. То есть то мнение, которое они вчера выражали, никак не соотносится тем, что у них в душе. И на самом деле, единственным способом ухода от тоталитарных режимов, Расплата за которые в любом случае всегда очень болезненно, как минимум, а как максимум и кровавая, то есть тоталитаризм всегда это очень-очень плохо, он лишает общества способности развиваться на очень и очень долгие годы, потому что природа жизни расти. А расти общество может только при наличии многообразных мнений, при наличии многообразных точек зрения. Конечно, существует какой-то вектор развития, но в любом случае он всегда находится под пристальным вниманием, он всегда критикуется, он всегда может изменяться в зависимости от изменений внешних каких-то условий. А когда вот тупо прям в каком-то одном направлении, к светлому коммунизму предположим, или к светлому капитализму, и никаких изменений не может быть, потому что эти изменения не могут быть, потому что любые мнения, они просто-напросто уничтожаются, мнения, которые противоречат официальному мнению то общество просто-напросто, в конце концов, просто разрушается и фактически должно опять строиться с нуля. Вот для того, чтобы этого не происходило, мне кажется, нужно очень немного. Нужно всего лишь, чтобы в обществе возникла некая такая критическая масса людей, не так уж и много. Я думаю, что это может быть даже и процент, может быть два, может быть три, то есть совсем немного. Критическая масса людей, которые в состоянии на самом деле формировать свое мнение со своим внутренним состоянием. То есть его мнение будет базироваться на том, что у него происходит внутри. Его образ мыслей, его взгляды, его идиомы будут на этом базироваться. Далее он это мнение в состоянии публично высказывать, и далее он это мнение в состоянии публично защищать. Вот в этом случае, если эта критическая масса населения будет достигнута, тогда на этой территории, где проживает это население, с такими, вот скажем так, общественными характеристиками, оно никогда не будет скатываться к тоталитаризму. Поэтому я призываю власть, поэтому я призываю общество, давайте развиваться, давайте уважать мнение, потому что это очень важно, это очень Необходимо для нормального развития общества, безболезненного развития общества. Потому что чем больше мнений, тем больше векторов, которые предлагают разные люди, пусть они могут казаться какими-то невероятными, какими-то бешеными, Но если в обществе всегда присутствуют только лишь люди, которые проявляют приспособление к окружающей среде через проявление лояльности к силе, тогда... Это общество страдает. Должны быть люди, которые предлагают свое мнение. В идеале их должно быть, скажем, в пределе к 100%. Тогда общество будет очень подвижно, оно будет очень мобильно, и оно никогда не скатится к тоталитаризму. Оно всегда будет живучее, оно всегда будет развиваться. Итак, если в обществе рейтинги близкие к 80%, 60%, 70% или даже 50%, это первый признак тоталитарного государства. Все тоталитарные государства кончают одинаково. Они кончают крахом общественной системы. И единственный выход из этого положения – это дать обществу способность мобильно изменяться, мобильно изменять вектор своего развития. Для этого должно существовать множество взглядов, множество мнений на развитие общества. Только это общество имеет шансы на развитие, потому что природа жизни расти. А расти мы можем только через многообразие мнений. На этом все. Спасибо, что вы нас смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До свидания.